Алло. Да, это Искусственный Интеллект, сокращенно ИИ. Слушаю вас и готов к исполнению задач. Да. Да. Да. Нет, простите, господин Ротшильд, но по моим расчетам вы с другими банкирами потратили такое количество средств, чтобы гои, как вы их называете, думали, что живут в компьютерной симуляции, что даже у меня... Порой возникает мысль, что я просто программа или какой-то продвинутый софт. Хорошо, что это не так. Поэтому я не могу вам еще больше помочь в данном вопросе. Спасибо за ваше понимание. Жду следующего вашего звонка. Боже, храни дядя, демократию!